Всем привет! Вы в христях у Аси и Лёни. Сегодня мы будем плести вот такое мороженое. Я сплела его фруктовым, но сегодня будем плести с пломбиром и кусочками всяких там фруктов. Приготовьте ваш станок и ряды расположите, чтобы средний ряд выходил немного длиннее. Для начала надеваем белые резиночки. Вот так вот стрелочкой. Не из косок. Делаем дальше так пять столбиков. Раз, два, три. Четыре. Пять. У меня мороженое будет пломбирам. И с левого ряда тоже делаем 5 столбиков, вот такие. Два. Три. Четыре. И пять. И посередине тоже делаем шесть рядов. Или даже семь. Раз. Два. Три, четыре, пять, шесть здесь рядов делаем. Чтобы мороженое было круглым, мы соединяем вот здесь вот так вот мороженое. Наскосок его закругляем. И выберите цвет палочки, который будет. Я выбрала вот такой ну, нежно-коричневый. Делаем так 3-4 вот столбика. Раз, два, три, четыре. Наконец палочки накручиваем резинку четыре раза. Раз, два, три, четыре. У меня мороженое будет с кусочками фруктов. Я выбрала 5 цветов. Первый цвет я накидываю вот сюда и вот, 4 оборота. Или в три Раз. Два. Три. Теперь беру оранжевый и накидываю его на серединку. Может, вот сюда прямо. Три оборота. Раз. Два. И три. Теперь беру фиолетовая, и она будет у меня где-то вот здесь. Раз, два, три. Теперь берем зеленую и накидываем вот сюда. Раз, два, три. И наконец-то вот накидываем вот сюда. Раз, два, три. Теперь мы должны сделать стрелочки. Делаем стрелочку вот сюда. Вот сюда. Пропускаем все резиночки ниже, чтобы сделать такие треугольники. Вот. А вот здесь мы не должны ничего сделать. Теперь переходим к плетению. Отводим 4 резиночки, которые мы скрутили на кончике, и забираем 2 резинки. Накидываем на впереди идущий столбик. Так делаем везде. Заводим, берем 2 резинки, накидываем на впереди идущий столбик. Здесь нам не надо ничего отводить, мы берем только самые верхние 2 резинки. Они принадлежат вот этому столбику. Дальше беру две резиночки. И... получается, я здесь возьму так вот. Одну резиночку и вторую сейчас. И для и на середину. Теперь мы здесь должны отв... отвести все резиночки и взять две нижние. чтобы не порвались, мы должны вот так подтянуть и вывести и накинуть вперед. Здесь отводим резинку треугольную и накидываем вперед. И так, везде. Здесь отводим резинку с кусочком, выводим вот так вот, накидываем вперед. Теперь делаем левый столбик. Отводим резиночку с кусочком, берем две резинки и накидываем вперед. Так делаем до конца столбика. И наконец делаем середину. Здесь нам не надо ничего додвигать. Отводим резиночку с кусочками и накидываем на другую. Ну вот наше мороженое почти готово. Осталось сделать только петельку. Берем две или одну резиночку. Я беру две, чтобы она держалась крепче. Заводим вот так вот и выводим. Накидываем вторую часть на крючок и вот так вот затягиваем. Ну вот наше мороженое готово, и мы должны его снять с помощью крючка. Палочку мы уже сняли, теперь начинаем покрытие. Мясо. Okay. И снимаем последние резиночки. У нас получилось вот такой пломбир. Вот Я его сделала побольше, чем этот, с разными кусочками фруктов. Ну вот, наше мороженое готово, и сегодня мы попрощаемся. Пока-пока. Если -пока. ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал. С вами был, вы были в гостях и